А, ну вот сегодня а, участвовал тут два часа в записи. В целом все понравилось. Рядом с метро удобно найти, никаких проблем. Все очень здорово, отличная аппаратура. А, такая доска впервые ее вижу. Ну, в общем, придраться не к чему. Всем доволен. Спасибо, что предоставляете такие возможности нам, неопытным и не понимающим видеозаписи людям делать что-то для того, чтобы потом выкладывать это в интернет. Спасибо.